Вы на канале Анчик нарисуйка. Сегодня я покажу, как я рисую мальчика и девочку Каваи. Начну рисовать с девочки. Не рисую личико и прическу. Здесь у нас блатушка. Теперь рисуем с другой стороны. Такая у нас получилась прическа далее мы будем рисовать глазки девочки с другой стороны носик вот здесь такой рисую и ротик здесь ушко еще рисуем так вот далее рисуем кружку вот здесь идет она держит кружку в руках там прорисована Какая девочка получилась? Далее начинаем рисовать мальчика.